Привет! В этом видео поговорим про кредиты. Сразу скажу, что я не буду здесь придерживаться какой-то крайней точки зрения, что кредиты это зло или наоборот. Точно так же я не буду углубляться в тему, вот как считаются проценты или что-то подобное. Я хочу рассмотреть эту тему с точки зрения того, что кредит это может быть как угроза, точно так же и возможность. И еще хочу рассмотреть эту тему с точки зрения маркетинга, вот когда кредит используется как метод стимулирования продаж. Вот об этом мы поговорим подробно далее Существует много определений кредитов но давайте сейчас остановимся на простом определении, что кредит это возможность получить деньги хотя на самом деле в роли кредита могут быть не только деньги, но пусть будет кредит это возможность получить деньги и купить то на что денег собственных денег сейчас нет. У заемщика при этом возникают определенные кредитные обязательства, то есть должен будет вернуть определенную сумму, которую он взял в течение определенного периода времени, причем вернуть ее с процентами, то есть с определенной переплатой. Кредит выдается либо банком, либо другими финансовыми организациями. Смотрите, когда у человека нету денег, он не может осуществить покупку, как бы он этого не хотел. И в этом случае все маркетинговые активности, они не будут иметь никакого смысла. Маркетинг имеет место только тогда и только в том случае, когда у потенциального клиента есть не деньги и маркетологи начинают за них конкурировать, то есть их задача сводится к тому, чтобы сделать так, чтобы клиент купил именно определенный продукт, а не продукт конкурентов, то то есть, другими словами, чтобы вот эти деньги не ушли конкурентам. Поэтому маркетологам очень выгодно, чтобы было кредитование, поскольку оно позволяет решить проблему отсутствия денег прямо сейчас. То есть, решить эту проблему очень легко. Этот, эту тенденцию вы можете хорошо видеть сегодня, потому что возможность получить доступный кредит с очень быстрой системой оформления можно практически в любом большом магазине, шопинг-центре и даже в интернет-магазинах. Дальше давайте рассмотрим вариант, когда кредит ⁇ это все-таки возможность, то есть это рациональный вариант выбора. Допустим, есть семья, и вот у семьи сломалась стиральная машина. Сломалась неожиданно, поэтому бюджета, то есть денег на покупку нового продукта, новой стиральной машины сейчас нет. И здесь есть два варианта. Можно поставить перед собой цель и за несколько месяцев накопить нужную сумму, чтобы купить новую стиральную машину. Это приемлемый вариант, но что за этим будет стоять? За этим будет стоять то, что придется стирать руками, а это физическая нагрузка, это неудобно, и это затраты времени. То есть можно даже посчитать, что это будет занимать ну допустим в совокупности 2 часа в неделю. Если в семье есть маленькие дети, то это может быть даже больше. Это один вариант. И второй вариант, можно рассмотреть, какие на рынке есть системы кредитования, то есть рассмотреть варианты кредитов, процентные ставки, условия и так далее. Найти для себя приемлемый вариант, рассмотреть, четко запланировать суммы, выплаты по кредиту, которые будут в течение определенных месяцев. И если у семьи стабильный доход, более или менее стабильный доход, то это абсолютно приемлемый вариант рассмотреть вариант с кредитом, купить продукт сейчас и начать получать благо от этого продукта уже сейчас и не испытывать неудобства я думаю что с моего примера понятно что я имела в виду. проблемы с кредитом начинаются тогда когда речь идет о продуктах я их называю игрушками то есть когда вот например хочется купить украшения статусный аксессуар дорогую путевку там туристическую поездку предметы интерьера хочется купить новый девайс например смартфон старый еще работает но хочется почему-то купить новый естественно в этом случае речь идет об эмоциональных покупках И вот в этом случае особо о последствиях никто не думает, потому что эта покупка делается на эмоциях, это такой импульс. и в этом есть опасность, потому что одно дело, когда человек просто потратил э, все свои деньги и купил вот какую-то такую игрушку какой-то такой продукт, а другое дело когда он потратил все свои деньги и при этом влез еще в кредит. И здесь ситуация уже становится немножко трагичная, потому что э, сложностью будет зависеть от того вот, э, на какую -то сумму человек взял кредит под какие проценты здесь могут уже страдать не только страдать не только сам заемщик но при этом может это распространяться негативное влияние этой ситуации и на членов его семьи на детей и так далее то есть к чему я веду, что вот эти вот доступные кредиты, которые взять очень легко, это на самом деле немножко манипуляция, потому что такие кредиты, как правило, невыгодны. Там закладываются вот риски невозвратов, потому что по таким кредитам, как правило, идет определенный процент невозврата, там закладываются высокие проценты, потому что заемщиков никто не проверяет особо на платежеспособность. То есть для того, чтобы взять кредит, условно, там нужно пять минут времени. паспорт и все здесь используются маркетинговые приемы чтобы заманить вот таких потенциальных клиентов например даже такие грубые варианты работают как кредит по 3 процента и при этом мелким шрифтом там дается приписка что это 3% процента в месяц а это не годовые проценты то есть вот все делается для того чтобы мотивировать заманить клиента и сделать так чтобы он взял кредит это может стимулировать такие вот импульсные эмоциональные покупки причем в кредит будут покупаться продукты в которых нет особой необходимости то есть без них можно было бы абсолютно реально обойтись и в этом случае человек получает некую игрушку которая доставляет ему какое-то удовольствие определенный период времени а потом он встречается с правдой жизни с тем что нужно будет каждый месяц выплачивать определенную сумму и если эта сумма существенная это может быть приводить к снижению качества жизни, потому что часть денег будет уходить уже на выплаты по кредиту. Здесь есть еще один такой момент. Вот если бы желаемый продукт оставался недоступным по причине нехватки денег, то это могло бы простимулировать человека задуматься, а где я могу эти деньги заработать, что я могу поменять в своей жизни, возможно есть какие-то другие возможности например, заработки больше и так далее, но поскольку желаемый продукт можно получить очень легко через кредит, то здесь напрягаться не надо, а уже сами выплаты по кредиту, они не будут так мотивировать, потому что выплаты по кредиту, они связаны больше с негативом, от них портится настроение, это такой вот груз ответственности, поэтому мотивацией они сто процентов не будут. Абсолютно четко можно сделать вывод, что кредиты очень выгодны маркетологам, а особенно очень выгодными являются вот такие вот неосознанные клиенты, шопоголики, потому что это, как правило, очень уязвимые люди, которые легко ловятся на крючок, и их можно раскрутить на дорогие эмоциональные покупки. И вот в этом случае говорить о полезности кредитов, полезность кредитов здесь под вопросом, потому что это не тот случай, когда, например, Молодая семья получает кредит для покупки квартиры этот кредит под выгодные проценты. Нет, мы здесь говорим о покупке продуктов, без которых абсолютно рационально можно обойтись. И вот если кредит как метод стимулирования продаж используется вот в такой вот сфере, то здесь абсолютно смело можно говорить о том, что маркетинг – это зло. Если дальше развивать эту тему и говорить о проблемах, которые связаны с кредитом, там, все, что связано с невозвратами кредитов, то здесь можно слышать аргументы чаще всего, что вот вся ответственность перекладывается на заемщика, он, он брал кредит, соответственно, он узнал, что делает, поэтому он сам виноват. И в принципе, с одной стороны, это правда, но мало кто будет говорить о том, что маркетинг на самом деле, он постоянно атакует, он актуализирует какие-то потребности, навязывает ненужные продукты, э, провоцирует перепотребление. И вот в цепочку вот этих вот продажных уловок очень часто включается такой инструмент, как кредитование. То есть когда человек э, говорит как аргумент «я не могу совершить покупку, у меня нету денег», э, маркетинг говорит «пожалуйста, мы решили эту проблему, вы можете взять кредит». То есть, когда перекладывают полностью ответственность на заемщика, это правда, он виноват. Но я бы сказала, что, скорее всего, виноват не только он. И если делать вывод, то маркетологи им ставят задачу продать. То есть, и маркетинг будет делать все для того, чтобы продать и увеличивать продажи как можно больше. А С другой стороны, задача потребителя, она сводится к тому, чтобы быть осознанным, обдумывать свои покупки, планировать покупку дорогих продуктов, особенно если это продукты, которые покупаются в кредит. Поделитесь в комментариях, а согласны ли вы вот с таким подходом, задумывались ли вы о чем-то подобном, покупаете ли вы продукты в кредит и согласны ли вы с тем, что вот может быть заемщик перекладывает всю ответственность в вот, ситуацию с кредитами только на заемщика. Это не совсем правильно, поделитесь этим в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг, ну и до встречи в новых видео, пока!